Добрый день, дорогие партнеры! Добрый день, уважаемые гости! С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Кредо нашей администрации – честность, прозрачность и платежеспособность. На сегодняшний день у нас более 28 тысяч рабочих кабинетов. Выплачивается каждый месяц миллионы рублей на платежные системы наших партнеров и нам не нужны колокола эти цифры говорят сами за себя а что же такое наш идеал М это гарантированные выплаты маркетинговые планы многолетний опыт надежная защита автоматизация процессов и выгодное партнерство наши самое главное преимущество компании о ней конечно можно говорить часами так как мы отличаемся от всех других компаний от проектов наша компания Входит в пятерку самых лучших компаний и самых надежных во всем интернете. А, поэтому а, наши а, конкуренты не дремлят. Им так хочется, чтобы э, ну, потанцевать на крышке нашего гроба, но у них ничего не получится. Наша компания процветает. Компания официально зарегистрирована. Документы находятся на главной странице сайта. Есть дорожная карта. Видно, когда и какие программы были открыты в компании. На главной странице есть отзывы наших партнеров у компании. Кабинет полностью автоматизирован. Уроки по кабинету находятся в, в, в кабинете. Бизнес, управляемый двумя бронями. В компании 10 маркетинг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 И на остальных программах у нас нет никакой абонентской платы. И хочу обратить ваше внимание, так как я столкнулась с одной, с одной проблемой. У людей, я не знаю, кто дает такую информацию, что у нас постоянно нужно покупать клонов. Не нужны у нас никакие покупки клонов. Клоны у нас покупаются только по желанию партнеров нет отчислений ни на компанию ни на администрацию все деньги распределяется 100 процентов сеть пополнение вывод на всех картах российской федерации подключен паер кошелек Perfect Money, подключена приказ. есть внутренний перевод между кабинетами вывод ежедневно и выходные и праздничные дни вебинары по маркетингу проходится с понедельника по субботу включительно а выходной день воскресенье есть сервис с инструментами для онлайн бизнеса и есть прямо связь с нашей администрации. Ну и начнем с того, что каждый бизнес начинается с чего? с, с заполнения профиля. Профиль это ваш офис и табличка на офисе, кто директор этого офиса, этой этого бизнеса, всегда должна быть, должна быть обязательно нужно заполнить профиль, указать фамилия, имя, указать свои контактные данные, и, конечно, поставить свой аватар. Очень прошу вас, пожалуйста, не ставьте ни клумбы, ни зоопарка, ни детей. Это ну, это. Но неприемлемо, неприемлемо для бизнеса. У нас э, есть э, такой раздел, как уроки по кабинету. Э, просматриваем все видео уроки, изучаем, как правильно э, пополнить э, кабинет, как правильно поставить на вывод, как правильно заполнить профиль. И, конечно, э, как правильно пользоваться двумя бронями и э, поисковиком. Э, все делаем. И конечно делаем регистрацию в сервисе для продвижения. У нас у каждого партнера есть баннер в кабинете. И если вашего спонсора нет в этом сервисе, вы спокойно можете нажимать на этот баннер, проходить регистрацию, подключать свою страничку ВК и масштабировать свой бизнес через этот сервис. Наши, у На сегодняшний день у нас 9 миллионеров. Видим цель и не видим преград. Только идущий, конечно, осилит дорогу. А, в разделе финансы, как я уже говорила, что подключена и Perfect Money, и Powerpush Road, Прикасса, Сбербанк и любые банки России. И есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает работу команд. А наша первая самая сердечко нашей компании это общеглобальный неуправляемый автоматический маркетинг компании это клонопад, здесь два вида дохода, а вторая это турбомани, вход открыт в любой стол и можно начинать с нулевого стола с 1250 рублей, доход не ограничен, партнерская программа на 5 уровней в глубину турбомани, вход 4,5 тысячи, доход не ограничен плюс 6 структурных клонов летят в клонопад, идеал М-банк. Вход с первого стола 1000 рублей, доход не ограничен. Три структурных клона летит в Идеал М-Мини, первый стол тысячи э, э, доход не ограничен. Плюс партнерская программа на два уровня в глубину и переходы в идеал М-Макси. Идеал М-Макси э, 15000 тысяч вход, доход не ограничен. Плюс партнерская программа на два уровня в глубину и переход на фабрику клонов за 10 тысяч. Фабрика клонов, две независимые программы, а вход на мини 1000, на макси 10. Клоны за спонсором. А Микромании, вход 500 рублей и переходы в идеал М-Банк, идеал М-Мини, реинвесты, конечно, за спонсором. Максимани ⁇ это программа, вход на нее составляет 5000, переход в Идеал М банк переход в Идеал М макси реинвесты за спонсором. Фаст-трек ⁇ две независимые программы. Первая программа на 750 рублей вход, и вторая программа ⁇ это 7500. Это линейно шахматный маркетинг. Реинвесты идут за спонсором. А заработок нигде не ограничен, ни на одной программе. Дубль микс — это две независимые неуправляемые программы вход а, 1500 и вход 3000 это наше ноу-хау, она у нас единственная неуправляемая не такая матрица. Структуры, структурные клоны летят в клонопад.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 Код, конечно, открыт в любой стол. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Можно покупать и первый, второй, третий, можно второй, третий, можно первый, четвертый. Здесь настолько много а, а, а, можно делать стратегий и выходить на очень хорошие, большие деньги. И можно сокращать, конечно, количество приглашенных партнеров. Чем ближе вы к столу выплат, тем ближе, тем вы сокращаете количество партнеров. Как вы видите, что у нас все, что зеленым отображается, это все деньги идут вам на баланс для вывода. У нас 5 рабочих столов, а 6 стол – это полностью ваша зарплата. Вход, начну я вам рассказывать, с первого стола, вот, вот на первый стол полторы тысячи, на второй три тысячи, третий шесть тысяч, четвертый двенадцать тысяч, пятый двадцать четыре, и можно сразу заходить на шестой, на пятьдесят тысяч. Итак, первый партнер, как только приходит к вам, дали информацию, он зарегистрировался по вашей ссылке и эм, активировал эту площадку, и эти деньги идут в накопительный баланс. А со второго партнера... Вы возвращаете свои э, тысячу, полторы тысячи на баланс для вывода. А вот третий партнер дает переход за три тысячи во второй стол. Как только первый партнер дал информацию, и у него пришли к нему. Три партнера он переходит к вам. Ваши партнеры первого уровня проходят поочередно по всем вашим столам. А партнеры первого уровня, первого партнера вашего реферала, они у него проходят по столам. Поэтому деньги у нас идут по маркетингу именно с наших рефералов первого уровня. А со второго.. Партнера, как вы видите, на каждой, на каждом столе у нас начинается работать реферальная программа, и начинает работать спонсорская программа. Итак, как только сюда приходит вам становится на второе место второй партнер, вы получаете тысячу рублей, получает ваши два спонсора рублей. Не забываем о том, что вы наверху, а под вами ваши партнеры. И эти спонсорские вознаграждения вы будете получать вместе со своим спонсором. А как только к этому партнеру приходят три партнера, вы получаете тысячи. Как этим трем приходят каждому по три, вы получаете 9000 Итого 13 тысяч вы заработали только со второго стола. А вот третий партнер вам дал переход за 6 тысяч в третий стол. Здесь то же самое. Первый это идет накопительный. Со второго партнера клон летит на второй стол по вашей броне. Вы можете помочь партнеру и первого уровня, и второго, и третьего, тем самым продвигая свою команду. И получаете тысячу рублей на баланс для вывода, по тысяче получает ваши спонсор. Пришла пришли вторая линия, пришла к этому партнеру, вы получили три К каждому второй линии пришли, к каждому по три, вы получили девять тысяч. Итого... Вы заработали на этом столе 13 тысяч. Третий партнер вам дал переход за 12 тысяч. Четвертый стол. Как только первый партнер закрывает свой третий стол, он, конечно, придет к вам, станет на четвертый. И эти 12 тысяч идут накопления. А вот со второго у вас сразу же вы получаете 7 тысяч на баланс для вывода. К этому второму пришли... Три партнера вы получили 7500, а к этим трем пришли каждому по три, вы получили 22500 рублей. И заработали на этом столе 37 тысяч. Третий партнер дал переход за 24 тысячи в пятый стол. Первый, эти 24 идут накопления. Со второго партнера летит клон по вашей броне в третий стол. Вы можете, как я уже сказала, помогать всем своим партнерам. И первого, и второго, и третьего уровня. 10 тысяч вы получили, а по 3 тысячи получили ваши спонсоры. Вторая линия пришла, вы получили 9. Третья линия пришла, 27 и с этого партнера 2000 идет в накопление, так как 24-24 это 48, а шестой стол у нас стоит 50. И поэтому они прибавляются к третьему партнеру, и третий партнер дает переход за шестой стол за 50 тысяч. Как только первый партнер становится на, к вам на 6 стол, 35 на баланс для вывода. А за 15 у нас активируется идеал М Макси, наша крутая площадка. А второй партнер вам дает на баланс 50 рублей, третий 50 рублей. Итого всего лишь одно ваше бизнес-место заработало. За один круг 244 тысячи без ваших спонсорских вознаграждений. Они будут вам сыпаться, их невозможно сосчитать. И с этого стола вы заработали 135 тысяч. Поэтому это наша самая крутая площадка. Она очень легкая, да, так как можно здесь сокращать количество приглашенных партнеров. Вы можете здесь даже делать цепочки. К вам пришел... Допустим, покажу вам одну цепочку, которая пришел сюда первый партнер, пришел сюда второй партнер. Да? А здесь он пригласил три и пришел к вам, встал сюда. Второй пригласил три, пришел, встал сюда. Что этот второй партнер, у вас еще нет третьего, да? А он закрыл свой второй стол и пришел к вам, встал на этот стол. Второй партнер то же самое. Он пришел сюда. Что можно сделать? Да вы можете купить сюда клона своего. И ваш клон закроет все эти места. И у уйдете в четвертый стол. Здесь очень много а, разных стратегий. Поэтому выбирайте любую стратегию и зарабатывайте а, в добрый путь на этой площадке. Она у нас самая хорошая, самая любимая и самая крутая. Ну а теперь наша Макси, Ял Макси, я сегодня вам расскажу, так как есть здесь переход с Ял М Мини. Она немножко позже присоединилась к нам в дорожную карту, стартовала она чуть позже, вот. но довольно-таки на ней очень много партнеров работают, и очень много партнеров с этой площадки стали миллионерами. Потому что здесь зарабатываются миллионы. Здесь эту программу можно покупать за 15 тысяч. Но можно перейти, как только что я вам показывала, из «Идеал М-Мини». Как только сюда приходит ваш партнер, эти 15 идут в накопление. А со второго партнера вы получаете 5000 на баланс для вывода. А вот за 10 активируется программа Фабрика клонов, где будет у вас точно такой же пассивный доход. Он, вы там не будете работать. Туда будет выходить вы будете ваши партнеры, клоны ваши, клоны ваших партнеров. Вы будете. Только выставлять брони, и по вашим броням будет становиться вся ваша команда. И также каждый будет двигаться по столам, и там точно так же будут и получать тоже хорошие деньги. Третий партнер вам дает переход во второй стол за 30 тысяч как только первый партнер закрыл свой первый стол, и он идет к вам, становится на второй. Эти деньги идут 30 накопления. А со второго 10 на баланс. Два спонсора получает по 10 тысяч. К этому партнеру пришли стали три партнера. 30 тысяч пришла. Третья линия 9 партнеров. Это 90 тысяч. Итого 130 тысяч вы заработали только на одном этом столе. А третий дал переход. За 60 тысяч третий стол. Первый – это накопление. Второй – кулон летит во второй стол по вашей вроне. 10 тысяч получили вы. По 10 получили ваши два спонсора. Вторая линия пришла 30, третья пришла – это 90. И третий партнер дал переход вам за 120 тысяч в четвертый стол. Вы также на этом столе заработали 130 тысяч. Вот давайте, ребята, 3, семь 27. семь партнеров команды, у вас 265 тысяч на балансе. Круто, очень круто. Итак, четвертый стол. Как только первый партнер у вас. Закрыл свой третий стол, он придет и станет к вам сюда на это место. И эти 120 тысяч идут накопления. А со второго вы получаете 70 сразу на баланс для вывода. 25 получают ваши спонсоры. Но не забываем о том, что вы наверху, а под вашими ваши партнеры. И эти спонсорские вознаграждения вы будете получать со своим спонсором. Как только пришли к этому партнеру три человека, 3 партнера стали, вы получаете 75 тысяч. Каждому а, пришли. Из этих трех партнеров по а три партнера вы получаете 225 на баланс для вывода. Итого только с этого стола 370 тысяч. Круто, очень круто. Третий партнер дал переход за 240 тысяч в пятый стол. Первый это идет в накопление, со второго идет. Клон за 60 тысяч по вашей броне. Именно туда, куда вы хотите поставить, выставите бронь. Хотите продвинуть первую линию, хотите вторую, хотите третью. Это все по желанию вашему. 100 тысяч на баланс для вывода. 30 по 30 получают ваши спонсоры. Вторая линия пришла 90. Третья пришла 270. Итого 460 тысяч только с этого пятого стола. Вы только вдумайтесь, почти 500 тысяч, почти полмиллиона только с одного стола. Покажите мне, расскажите и покажите, хоть один есть такой маркетинг в интернете. Да нет их, нет и никогда, наверное, не будет. А вот третий партнер дает переход за 500 тысяч. Шестой стол – это полностью ваш зарплатный стол. Как только сюда приходит первый партнер, у вас 500 тысяч на баланс для вывода. Со второго – 500 тысяч на баланс для вывода. С третьего – тоже 500 тысяч на баланс для вывода. Полтора миллиона только с этого стола. И того всего лишь одно бизнес-место. У вас проходит один круг, вы зарабатываете 2 миллиона 590 тысяч. Без спонсорских вознаграждений. Их просто невозможно сосчитать. Очень крутая площадка, очень, настолько денежная, настолько эм, шикарная, что, ребята, кого нет здесь, не жалейте, ведь вы же можете даже, пусть вы будете не месяц, пусть вы будете не два, пусть вы будете три месяца проходить тихонько, потихоньку, помаленьку все эти шесть столов, но вы-то заработаете миллионы. Вы сможете и погасить и кредиты, и ипотеку. Вы можете купить себе квартиру, машину. Вы все что, вы все можете купить. Работает всего лишь 3 месяца. А те, которые живчики, они могут и за месяц пройти все эти шесть столов. Рассмотрите. И у тех, у кого нет этой программы, активируйте и начинайте работать. Всем желаю активных партнеров и, конечно, больших-больших чеков совершенству нет предела. Вы не будете расти, если не будете пытаться совершить что-то за пределами того, что вы уже знаете в совершенстве. Ральф Эммерсон. Есть три жизненных правила. Если вы не сделаете шаг вперед, вы не сдвинетесь с места. Если вы не спросите, вы не получите ответ. Если вы не попробуете, вы не добьетесь цели. А побольше, конечно, общайтесь с людьми. Люди, и деньги в интернет, в бизнесе э, приходят только через людей. Да? И на земле деньги идут в бизнес только через людей. Как можно больше общайтесь. Необщительные люди крайне редко становятся успешными и богатыми. Развивайте свои э, социальные сети. Ведь э, не, не только онлайн, которые мы э, бизнес э, пришли, и развиваем но весь бизнес земли перешел теперь только в интернет вы посмотрите а, как дают рекламу а, все магазины и пятерочка и магниты а, дайте эти адресе а, озоны а, они заполонили все телевидение и а, все социальные сети и вы равняйтесь на них равняйтесь пишите как можно больше а, постов, пишите, общайтесь как можно больше с людьми. Я когда захожу в ВК на ленту и смотрю, что один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой пост, все посты «Идеал М», «Идеал М», у меня душа радуется. У меня даже одна э, написала, говорит, да бал ваш идеал. Эм. Ну, а, а, мы, а мы радуемся, что наши партнеры дают информацию, они беспокоятся о своем бизнесе, они развивают свой бизнес. Рецепт успеха. Учитесь, пока остальные спят, работайте, пока остальные болтаются без дела, готовьтесь, пока остальные играют и мечтайте, пока остальные только жалеют. И, и, и работайте, ребята, зарабатывайте, пока а, они там играют в танчики и в карты и во все, во все игры, а вы зарабатывайте. Нельзя вернуться в прошлое, изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Я благодарю вас всех за внимание, успехов вам в достижении поставленных целей. Я желаю вам активных партнеров и, конечно, больших чеков. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Всем пока-пока.